Друзья, я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 40 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 90 тысяч. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 7 тысяч рублей. На балансе у меня 233 тысячи. Друзья, ну а сейчас давайте мы разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями.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 Как мы видим, деньги мне поступили плюс 233 тысячи рублей. Выплата с проекта Tron TRX. Друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на 8 тарифный план, то есть 800% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю ПР инвестирую я 20 тысяч рублей.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 Статистика компании, участников на данный момент 4421 человек, проинвестировано более 24 миллионов рублей и выплачено более 8 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Ну на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!